Всем привет, дорогие друзья! С вами Влад, и сегодня мы будем продолжать проходить Мафию Дефинити Дишер. Сразу хочу пожелать приятнейшего просмотра и приятнейшего аппетита всем, кто кушает, а те кто не кушает, взять что если покушать вкусненькое вкусняшек каких-то. Да, мы будем продолжать. В прошлой серии мы выиграли гонку, там Сару провели, там от бандитов, дебилов, каких-то шпаны, ну не шпаны, ну ладно. Поговорите с Винчестером. Нам свин честно надо поговорить, да. оружие у него взять, наверное. Эй! Ты за стволами, Том? Да-да. Не. В смысле нет? Же есть. Так нам надо мы еще получить. Ну вот-вот, мы уже на Я хочу их валить на своей же улице. Дай что-то, чем можно биту? голову разбить. Биту? Или... Ну, биту, конечно, как всегда. сам тут недавно навестила ну, Да, склад и.. Без бол типа, бред, конечно, но бьют, будь здоров. Твоей будет не сладко. Конечно, бред. Бейбарут точно, точно не имел дела Спасибо, с этими битами. А третью забыл. Э! Ты третью забыл, куда-то ушел типил. Вот блин, ну он три дал тебе специально. Возвращаемся. Ну и третью, третью, отдал быстро мне. Вот типил, так вон биты. А, нет, это а, а, а сколько у нас? Если не эти биты. О, вот этот я возьму. Все, пошли. Нормально. А поле найти. А, найдите поле, ищите поле 10 лет. Потому что он куда-то уехал, непонятно, не, не дождался День меня. Могли вместе поехать. Че он уехал без меня? Ему нравится уезжать без меня. А на мотике же можно? Я просто не знаю. А давайте на мотике попробуем. Я просто давно не катался. В дождик на мотике это идеально. Да, вообще. Идеально. Опах ты ч придумать такое? На мотике в дождь ехать. Это только я мог придумать такое. что-то там биби конечно э -э -э, блин. даже машины нормально не, не имеют. и пикать биби к я творю я просто еду что такое я ту ищу поле что такое чё сразу что ты творишь ушел отсюда с дороги я еду че-то. так вон он стоит уже. В дождь. Пошли, я на, подожди же ты стоишь, блин, тут. Да ладно тебе, он же влюбился. А, его на рядку, когда мы тот ну, ну да. мне нравится. Но ну, а ты нет. тебе еще хуже будет. О, рыбку продают. рыбы то что красная рыба нифига а чё... антонский что Куколка, рад тебя Убери ее, Мы Давай да. наверху, хорошо так в чем дело да в чем дело? Ага. Тут одни придурки воду будет и вали к дочке луиджи Опа-на, да. вот это плохо. Есть подробности. Одного харька звать били. с ним какой-то наглый болван и громила с лысой башкой. Ага, знаю ага, какие Они ошиваются на старой автобазе в квартале отсюда. Иногда приторговывают всяким по мелочи. Ха -ха, поэтому мы к тебе и пришли, Бив. Ты знаток в мелочах. Ну да, это Ты да. Помочь, да. Перейдите улицу, Наверное. Там их и найдете. Спасибо. Так где не на и улице? На Эй, Полли, насчет тех денег. Спокойно! Мой человек работает над этим. А, он, кстати. А, не, показалось, наверное. Думал, Нужен... что там кровь. А, не, походу нет. Что это было? У тебя с бифом есть какие-то что такое чувство такой? с тобой не так? Просто идем. Ты ввозишь костюмы из Мексики? Да, нет, вот он идет к вот ней. Эти костюмы украдены из магазина в центре. а вот парень-мексиканец. А, ну да. бывший, живет он в Холбруке. А Дон об этом знает. Идет, конечно. Да, он вдоль. Только дело... Блин, ну да, это плохо. Я ничего не слышу. Ты узнаешь эту шпану, когда увидишь. А ага. у тебя не видел. А если нет, солнышко идут. Если нет, то типов, которые похожи на нас. На месте. А, на заправку пришли, типа? Заброшены, наверное. Или там все такие забрав... заправки. Да, конечно, там Ладно, уже такое. деревья. Ты тоже. Хы, долго ты его придумывал. Не это план на любой случай. Лучше зайти Понятно. Ладно, идем. Ч ⁇ перелазить будем? Или будешь открывать? Да что ты, э, блин, давай. О, так это же они. Нормально им набил. Убили, это же тот самый парень. Сваливаем. Поздно. Надо было до этого об этом думать. Давай пистолетом. Покрасса. А, блин, тут нельзя. Так бей, так бей его, что ты стоишь? Nigga, больно. больно тебе, ну на тебе еще по ногам. Больно ему, блин. Все. На тебе сейчас набью. Это вообще какие-то лохи. Вообще даже драться не умеет. лошары а ч ⁇ они в дождь тут стоят курят себе и вообще пофиг да водички попейте да чё да стреляй ну в смысле ну куда хватай уже пушку уже все просрали я наверх, а ты там пройди. Как я наверх пойду? Ты ч, дебил? Типа сюда? А как? Сюда-то? А какой на север? Какой юг? Что ты несешь вообще? Куда идти-то вообще? Проучите хулигану. А как? А как? Он сюда не пролезет. А, наверх. Ну вот лестница. Ты дебил просто. Хватит ломать, твою уже быстрее. Действуй что-то. Вот нормально. Прованул. Ч ⁇ все, ханаем? <свист> На нафиг. А что-то тут это есть вообще? Нормально у них тут? Давайте, а их нету. Дробовик у него? Да. На нафиг. А в хреново, наверное. На нафиг! Да-да. Вообще круто. что надо было тебя что надо было тебя это его последние слова нормально Где -сюда? Где -сюда? Этих что такое куда Они сюда. Мы вас не а все он сгорел А иди ты нафиг отсюда вот. Что ты бегаешь тут вообще? А, блин. А, блин, я думал, <соценно> я думал, такой-то брах. А чем эти журналы вообще? -то? Мне надо пистолет нормальный. Нет, не надо мне эту фигню. больше ничего у них нету. А да. Ну и куда ты пошел? С ножом еще. Ой, ну ладно, вы бежали под том. Блин, какой Том. Коля побежали. Они ему ехали. Ну конечно, это А, я знаю эту миссию. Они должны разбиться, по сути. Исчезни. Сам исчезни. Ну погнали, ч? Погнали! нельзя их упускать! Так она не едет. Ну вот, все, поехали. Здороги! Не дай им скрыться! А как я не дам, если она не едет, нифига. Тяжелая не едет, нифига. Похоже это последний. Осторожно, последний ей. Дорога петляет! Ничегося, я за рулем! Ну она не поворачивает нифига. Ну и как я должен на ней ехать? Ч это закрыто вообще? не едет нифига. Ну вот едет, но не поворачивает. У них Ты видал, по опасался, Ты и Ты что у них моча прямо льется. Может. Но она не поворачивает, это про. Это вообще. Потому что они все равно сдохнуть им какая разница. Могли бы остановиться, ниже же процентов сто. вообще куда-то от меня ехать? Нет, грузчик. Ты что, спишь Да как спишь, ты спишь наверное. Если ты не понимаешь что. Нифига, я не могу их догнать, что они блин. Не поворачивать, нифига, я же вам говорю они по моему машину испортили мне либо дождь идет или она не поворачивать сомневаюсь за дождя так не будет Но она не поворачивать нифига ну как это вообще возможно так я должен их догнать это издевательство какой-то эти придурки пожалеют что встречали в своей жизни сару Ну да. она еще закорилась что Ч не виляют тоже какие-то странные. Чего с ними не так вообще Блин, похуй не ресатых, вот это нормально такое. Опа, все, разбился, да? Этот тупой баран разбился нахер! Вот его! Вот. Ну теперь они никуда не денутся! Ну-ка, а как он так разбился-то? А он, походу, один выживет, по-моему. Замочи его там. Да давай быстрее, ч он. Давай я сейчас переключусь и завалю. Нет. Нет, не надо. Прошу. А давай быстрее. Я не хочу. Сдохнуть здесь. Да, блин. Боже, Том. Ты же жалеть такую мразь. Он-то грохнул бы тебя без колебаний. Просто стреляй и не думай. А этот выживет, странно, просто. Нет. Все равно он уже труп. Нет, он выживет. Чё такое? Блин, пачку сигарет воровать у него, ну это... <мас> это, а это не стыдно, нет? На ещё меня кидает, Плажи ну капец. А ч А чё, а чё с Он завис! Забыл, а, нет, нет, <с Bunu> нет, нет, Просто, Просто все. Пойдем отсюда, пока нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, привыкать ну нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, не привыкнет, даже не, не не может короче святые грешники а ну там да такое было У меня а по опозданию сты... надо будет пехать по-моему <свят> чё все проиграл деньги по просто везет я еще дам тебе шанс отыграться не очень надо вас? я проиграл надо обсудить дела поле парни есть Какие... проблема Наш человек из судмедэкспертизы прислал это. Фамилия трупа Гелотти. Узнаете его? Да. Нет, нет. Один нет. из уродов, которых мы прикончили. И у него в башке оказалась пуля. Да. Наша работа. Ну Ох, зачем? Копа пусть нам спасибо скажут. Он же насильник, босс. Да. А еще он сын городского депутата. Хватит. Хотите, смойся. чтобы политики пришли к Морелло? Продолжайте убивать их детей. Это не... Ну хорошо. В машине был еще один парень. Да, но он уже был мертв. И кто он? Племянник президента? Двойной в голову поли. Любое дело делай до конца. Он выжил? Да, хотя... Провел неделю в больнице Святой Марии. Так, на главном Помимо тоже. Наверное. Так как он же ему, по-моему, грудь прострелил? Как он выжил-то? Мы убьем двух птиц одним ударом. Похороны в храме святого Михаила. Сэм чё, мы будем... Не, я не пойду. Сюда? Нет. не буду пойти в... я его узнаю? Он придется идти в церковь и убивать их. Того а вы что, издеваетесь, что ли? Дошу Это же вообще отвлечь, двойное покарание. Пока То мне надо фитили обмакнуть. Это бордель? Мужской клуб рядом с храмом святого Михаила. В последние годы дом вложил туда немало средств ну, да. однако хозяин вдруг решил вести дела с мистером Морелло, а не с нами я ну почему бы и нет а? обязательства да. и в моралу Но затем лучше, все наверное. взорвать я нет не для не хочет забрать мой бизнес оставим ему руины ну, да. Слушай, том мы не можем так отправить по Их их там уже все знают они не попадут даже на порог а вот ты Пройдешь спокойно. Да. А если нет? Ясно. Что насчет хозяина? Нужно найти и убить его. Если шлюхи заметят, что ж, будет им уроком. Разберешься с хозяином, поднимись к нему в кабинет, забери оттуда все документы и деньги и установи взрывчатку. Винченсо даст тебе. Чем мы тебе в типа, отеле взорвем сейчас? Уверен, что? что взрыв отвлечет их внимание. Да. Себе. Но будь осторожен. Стрелять можно только, когда тебя не видят. Томми. Ну, да сложно, хочется. конечно, довольно. Одна из девочек сливает морелла сведения о наших делах. Сначала разберись с ней, а уж после устраивай взрыв. Ничего, не придется завалить их, что Томми ли? нужно грохнуть девку. Да ладно, Фрэнк. Да, Томми сможет это сделать. Если это делать Тому, но нужно защитить семью. Ее зовут Мишель. Обычно она работает наверху. Ее фото есть в папке. Какой? А на компьютере? Да, да. А, так я знаю, почему он крутит, потому что он, по-моему, там. Мы когда ехали еще прошлой серии, звонки, по-моему, там что-то там с ним стоял. А, теперь понятно, почему он так крутит. Теперь. Зайди. А, ну, в принципе, мы можем сейчас начать сюда не, но пройдем следующей серии, все равно. Начнем сейчас. Пройдем уже в следующей серии, потому что Лерит, так. Напели, что тебе О, взрывчатка. Че да? тут, коктейльчики? А коктейльчики мне зачем? Балапаешь там, телочек, за дяди Винни. А? Не сегодня Винни. Не-не, не сегодня. Помнишь времена, когда отель Карлеона еще был крутым? Нет, не помню. Я вообще не знаю. Да не, нож лучше, наверное. Ну все, пошли. Поедем туда. Смотрите, Сэм, так мы он уже в машине сидит. Погоди. В случае Уходи. Ли? Ты должен меня выслушать. Допустим. От а девчонки. Ну, да. Шель? Да. Я не прошу тебя убивать ее. Пусть она просто исчезнет. Этого достаточно. А, ну да. Ты, Знаешь? Да, был с ней пару раз. Она неплохая, Том. Даже, можно сказать, хорошая. Просто глуповатая. А, ну, в принципе, не удивительно. не заслужила она, чтобы. чтобы ее убирать, лишь за то, что она любит слушать мой треп. Думаешь, она свалит? Когда поймет, что иначе ей не жить, конечно, свалит. Вот сотня. Передай ей, чтобы она могла убраться подальше. Не, я себе оставлю. Я постараюсь сегодня то не маловато. За дело. Ну, ладно, мне сотни не нужна. Это маловато что-то. Мне станет намного больше запасы. Это та девчонка с гоночной трассы да? Том, мы сейчас говорим о ней в последний раз. Самый последний. Я о, озвучил да. тебе свое предложение, ты выслушал. И хватит об этом. ладно. Не хочет об этом говорить. Но мы и не будем, в принципе. Затрагивать эту тему. В отеле действуй с умом mm -hmm. не привлекая к себе внимания. Ну да, постел не Он думает, что он неуязвим, так что ты без труда к ним подберешься. Что еще я должен знать? Это все. Все. Только ты не затягивай. Гелоти помер молодым, так что речи толкать будут недолго. Когда бомба взорвется, я... Гелоти это кто вообще? Ясно. Что за жизнь такая? Ты облажался и тебя посылают в Орды. а я вынужден почищать за тобой на похоронах. Скажи, разве это справедливо? Нет, это всего лишь работа. Тоже мне профи. На этот раз. Да. На ты так же ездил? да. да. А что ты да. О я говорил? На на да, точно. На этот раз постарайся сделать работу до конца. На ты так же ездил? Да. да. Так что ты рёш? Да, я еще кучу ездил. Вы видели, как я есть. не изменился. Нормально, нифига себе такой дом строит. Тридцатые года, чтобы такие дома строили. Он это жёстко, да? Такие дома тридцатые года строить Конечно ушёл, вы даже не станете искать. Самый, что и в моём детстве. Знаешь, ты не больно это поход. Ты разбиться хочешь, что ли? Нет. Просто я не могу ездить. Знаешь, ты не больно, ты похож на верующего. Это были похороны, Том. Как и всегда. Будто у всех вокруг одно развлечение. Полить по членам семьи. Какой-то ну, момент наверное. мы хранили ребят так часто. На старой работе ты так же ездил? Да, блин, а тут нельзя что, приехать. А? Ах, да. Какой-то момент мы хранили ребят так часто, что я почти перестал ходить. Скучно, там на похоронах а, а что там весело странно. будет быть. одеваешься то ты всегда как на похоронах неплохая шутка то я передам семье твои соболезни. Ну да такие есть Удачи. весь черный и тебе. а ч че? ⁇ это ли карлион не ну мы подъедем но ну может быть чуть-чуть постреляем если там надо перебить кого-то и все хотя наверное даже не будем больше мы он, серию там другую конечно у нас будет другая серия совсем блин нет у нас дп водитель хочет скрыться вот все давай приличие каких приличиях ага тут типа есть мишель мишель найти найти управляющего ой блин это будет надолго это походу очень надолго будет так -то... ну надеюсь витан сохранилась здесь я а не хочу ехать опять сюда так-то все. Следующей серии продолжим здесь. Надеюсь, видео понравилось. Хотите продолжение шестую серию? Тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока-пока.